национального телевидения Калмыкии начинается трансляция предвыборных дебатов кандидатов, участвующих в выборах депутатов в Государственную Думу. И у нас в студии кандидат в депутаты Государственной Думы 2021 года Баваев Санал Аляевич, кандидат в депутаты Государственной Думы 2021 года Катенова Елена Горяевна и кандидат в депутаты Государственной Думы 2021 года Убушиев Санал Валерьевич. Тема сегодняшних дебат «Развитие региона». А я еще напоминаю всем участникам, что мы работаем в прямом эфире и согласно требованиям федерального закона о выборах в выступлениях кандидатов запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную и религиозную ненависть, вражду, а также злоупотребление свободой СМИ, определенной законодательством страны. В случае нарушения действующих ограничений я буду вынуждена вас прервать. На ответы каждому отводится по 7 минут. О том, сколько времени у вас осталось, я буду напоминать вам. За минуту до конца вашего выступления мы вас проинформируем. Итак, тема сегодняшнего обсуждения – развитие региона. Санал Аляевич, вам слово 7 минут. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы оказались не готовы к таким катаклизмам природы, и наши работники сельского хозяйства, в целом работники э, крестьянского фермерского хозяйства, ЛПХ, э, понесли огромные убытки. Если говорить о развитии региона, э, естественно, Калмык является аграрной республикой, в которой, к сожалению, у нас нет ни одной промышленной предприятия, не считая, вот, который мы построили, Калмыцкий мясокомбинат и Кибегольский групповой водопровод, который мы до сих пор не достроили. Это наши большие проблемы. Каждый год нам обещают сдать и осваивать эти миллиарды, но как видим, и до сих пор его не там. Основная забота наших, наших сельских тружеников это развитие сельского хозяйства, это развитие животноводства. Но, к сожалению, у нас в этом году вот, спад произошел почти два раза, мы потеряли поголовье скота. И это сказывается на нашу экономику. К сожалению, наши работники сельского хозяйства оказались один на один с этой большой проблемой. Вот. Даже можно было привести такой пример небольшой. Вот. Из опыта личного. В прошлом году, как вы знаете, была засуха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 Из-за этого у нас отсутствует кормовая база в республике, и соседние регионы, как говорится, нажились на этом и предоставляли корма за очень высокие цены. Я спрашивал у работников, почему вы так поднимаете эти цены, которые привозили нам с корма. Они говорят, а это транспортные наши накладки происходят работники ДПС, что у нас, что у вас, говорит, штрафуют за то, что мы не соблюдаем при перевозке вот эти свои нормативы. Вот здесь у меня мысль возникла, почему наше руководство, Министерство сельского хозяйства на уровне МВД не могли бы договориться с соседним регионом, с тем же органом МВД и сопровождали бы вот эти грузы, хотя бы до районных центров, ну, например, до Киченера. Там установили бы базу, где можно было разгрузить, и централизованно, как это было в 86-м году. Вот. И поэтому здесь мы могли бы э, сами приезжать, э, и забирали бы, эм, скажем, отсюда все, что могли оттуда вывести, и было бы не накладно. Даже такое мы не могли сделать. Поэтому у нас очень остро стоит кормовая база. Партия пенсионеров считает, что промышленность надо развивать у нас именно кормовую базу и создавать свои мериоративные хозяйства. Вот. Например, оживить Юстинскую систему э, водопровода, Сарпинскую систему, растительно-обводительную систему, также э, Хомотниковском, Южном, э, в этих селах тоже были хорошие минеративные системы. Можно было их довести до ума и нужно это сделать. Очень У нас э, очень остро строят, э, стоят вопросы с такими э, хозяйствами, как Сахоз Чепчаева, Улах Сарпа, Адек, Это те хозяйства, которые флагманы были нашей средств хозяйства. Сегодня у нас к сожалению, я констатирую как уроженец Алцухуты, что поселки Алцухута очень, очень осло стал вопрос поевых земельных, ну, земли. И из-за этого происходит немного разлад между руководством совхоза и рядовыми тружениками. Надо руководителям нашей республики вот депутатам будущим вникнуть в этот аграрный вопрос и довести его до ума. Я считаю, что если э, народ меня выберет, будем этим вопросом, аграрным вопросом заниматься вплотную. Один из важных вопросов это проблема калмыцкого языка, если говорить о э, развитии региона. Сохранение национальной культуры. К сожалению, э, язык наш потихоньку уходит теряем мы его и не случайно мы его вот вошел вот в список ЮНЕСКО. юнеско где вот э, стоит большая проблема сохранения нашего языка но наша партия уже делает шаги и сторонники нашей партии по сохранению своего языка мы готовы не только ввести курсы в университет калмыцкого языка некоторые наши сторонники по веб-сайту ведут курсы хальмаркели вот. И у нас есть очень много сторонников, которые говорят о том, что надо нам как бы больше знать свой язык, пропагандировать его. У нас есть еще проблема такая, как реформа ЖКХ, вот, которую мы должны вот тоже решать. Здесь проблема стоит остро, и принципиальная политика нашей партии, что ЖКХ... Должно заниматься именно э, руководство страны, именно должны заниматься э, депутаты в том числе, принимать нормативные законы. Так. И очень большая проблема, я скажу по э, реабилитации нашего калмыцкого народа. Вот здесь репрессированные наши должны получать полную, как говорится, карт-бланш. А то у нас получается, что сами мы себя как будто выслали и все на региональный бюджет все свалили. Поэтому здесь мы должны э, законы восстановить, что федеральный закон отвечал по репрессированным. Дети Сибири, дети войны, дети э, солдаты широколага, строители, э, строители э, дорог Кизля, Кстати, они вас, вас должны тоже... Ваше время вышло. Елена Горяевна, вам слово. 7 минут. Благодарю. Медведные года снулся и армию. Здравствуйте, уважаемые земляки, друзья знакомые. Я Елена Гарельна Многие народы знают меня как Муханову и Убушаева по фамилии первого супруга Здоровь Владимировича Ушаева, который занимался ученый историк Он был специалист по советскому периоду развития Калмыкии, депортации Калмыцкого народа в сорок третьем пятом годах. Родился <клевался> в поселке и Кирульского района, проживала в поселке Уланы РГ Яшковского района, детства и юности, вся моя сознательная жизнь, неразрывно связаны кроме духовного россом с поселком и с большой совхоз Ленинский, Целинного района в Калмыкии. С молоком матери я питала калмыцкую культуру, язык, обычаи обряды. Выросли мы без отца, мне было 10 лет обратишки а месяца труду. Нас было пятеро детей, когда в 1972 году погиб отец Мухан Василий Дагдаевич. Он был заслуженным механизатором Калмыцкой АСыр, имел и медали. Uh, я являюсь членом партии «Яблоко» с 1995 -го года. В том же году баллотировался депутата по 14-му округу Республики Калмыкия и Хармик Танкч в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В настоящее время представляю партию «Яблоко» в участковой избирательной комиссии на 27 Басманного района, член гендерной партии «Яблоко». ФРА. В чувством справедливости. Всегда защищаю интересы ущемленных прав граждан, будь то защита интересов жителей аварийного дома на радиостанции города Листы в 1986 году, защита достоинства и чести нашей земли от варварского и циничного отношения власти нашей к земле предков, будь то защита интересов собственников дома от неправомерных действий и многочисленных нарушений руководства ТСЖ «Эксклюзив» в доме, где я проживаю в Москве с родными. Я мама двух замечательных сыновей, Прошла все труды социальной адаптации столицы России, как и многие мои земляки и землячки. Человек я не менявший твердых убеждений своих, не передававший друзей и близких своих, принимаю активное участие в оппозиционной соединительной деятельности, в том числе связанных с Калмыкией. Нет вот возможности вот тут говорить много и долго, поэтому я скажу. вот Экономические, социальные и политические, катастрофические, по сути, экологические аспекты опустынивания, а оскудения степи в нашей республике, отсутствие качественной воды, мусорных свалок, рукотворно созданной нами и властью, которые насладились как пласт военного пирога на невосполнимые проблемы, созданные предыдущими властями. И чем в этой, в этой ситуации помочь? Как это можно сделать? Только совместно. Поэтому хочу пожелать нашему калмыцкому многострадальному народу встать на сложившиеся ситуации, развеять недопонимание и распри между нами и между так называемыми элитами, считающими себя людьми белой кости. Мы один народ. И в этой ситуации, которая сложилась в стране, похожа на крепостную структуру восточной диспортии, нам нужно всем объединиться и думать о будущем республики. Наша жизнь в дыхании показывает, что активные люди уезжают в Калмыкии, в поисках лучшей двери за пределы республики, уставят неразрешимых проблем. Земляки образуют малые группы и тем не менее стараются для республики, стараются сделать все возможное и помочь родственникам, родным и близким. Хотела бы акцентировать внимание на принадлежности к одной из достойных демократических партий России, это партия «Яблоко», где в программных документах 1993 -го года <coughs> прошу прощения, мало кто знает, что партия «Яблоко» – единственная партия, которая публично выражает солидарность с репрессированными народами. Требуя полного выполнения закона 1991 -го года о реабилитации репрессированных народов, Пока у НАТО отправлены геноциду в Сибири 1943-1957 -го -го года. Тоже партия выступала неоднократно, как и по другим репрессивным народам СССР. «Яблоко» — единственная федеральная партия, которая публично писала обращение к российской власти не препятствовать въезду на территорию России с пасторским визитом его святейшества Далай-Ламы XIV. «Партия» выступает против грабительских платежей по капитальному ремонту и платону, модели пенсионного обеспечения, против увеличения пенсионного возраста, повышения налогов. «Партия Яблоко» во всех своих программных манифестах не нарушала последовательности демократических убеждений, Защиты и свободы слова в связи с нашей конкретной темой регионального развития мир тесный, меняется он меняется, меняемся мы вместе с человеческой природой. И развитие нашего региона Республики Калмыкия неразрывно связано с одедательным развитием комфортного экономического, политического и экологического пространства России. Этого в стране нет. Возможность привести порядок в нашу республику и внести жизненно необходимые изменения в экологические аспекты, это обезвоживание степи, ее опустынивание, аварийные проблемы, электроэнергии, газа, перебои с водой, которые являются к тому же техническими, являются жизненно необходимыми и приоритетными. Развитие этих Парков, ирригации степи, озеленение ее полупустынных зон это замечательно. Но первостепенная задача обеспечить достойное жизнеобеспечение в республике. Этого нет. Невозможно больно видеть угасание и разруху в селах республики, миграцию населения садных мест. Что мы можем сделать? Вместе для этого на законодательном уровне обращаются федеральные структуры и требуют исполнения законов, увеличения финансирования, созидательно восстанавливать инфраструктуру республики. Федеральные министерства выделяют средства и немалые. Мы, хозяева своего дома, района республики и страны, поставим власть под контроль и отчет. Благодарю вас. Спасибо, Елена Дарьевна. А теперь слово предоставляется станалу Валериючу. 7 минут. Здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут станалу Умушиев. Я кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации. Кроме этого, меня выдвинул совместно с Еленой Горяевной э, Съезд Айрат Калмыцкого народа, где мы с ней в числе 9 человек, были рекомендованы политическим партиям. Однако в итоге конгресс, избранный Конгресс Айрат Калмыцкого народа поддержал мою кандидатуру в качестве единого кандидата от съезда. Кроме этого, меня поддержало общественное движение листа Это наш город». ребята-активисты, которые создали наблюдательный полк и на сегодня работают. И на мой, по моей информации уже очень много ребят, активных, молодых граждан вступает в наблюдательный полк, поскольку на сегодня есть необходимость определенной консолидации. Что касается темы сегодняшнего... Всех сегодняшних дебатах, и я считаю, то, что она поставлена немножко некорректно, так как развитие региона, это Республика Калмыкия, мы избираемся в Государственную Думу. Это наивысший высший федеральный орган, законодательный орган Российской Федерации. Мы не избираемся ни на главу республики, ни на депутаты народных хоралов. И мы понимаем, что депутат от Калмыкии в Государственную Думу не может пройти и сделать сразу так, чтобы в регионе все было хорошо. Идет представительство по политическим партиям в Государственной Думе. И Коммунистическая партия Российской Федерации разработала программу. Программу «10 шагов до достойной жизни». Эту программу вы можете С этой программой вы можете ознакомиться как на, в социальных сетях, так и на сайте как Калмыцкого регионального отделения КПРФ, так и на федеральном коммунистической партии да я коммунист я первый секретарь Кеченеровского районного отделения почему я вошел к КПРФ? потому что после выбора 19 года когда мы избирали главу республики я на на чувстве безысходности на чувстве раздражения на чувстве отчаяния посмотрел как проходят выборы я решил вступить в партию поскольку нам необходима, мне необходима была та площадка, которая на сегодня поможет наш, нашему народу немножко подняться, немножко превстать. Я на сегодня буду говорить о консолидации, о консолидации общества. Но на протяжении 30 лет власть, власть просто, грубо говоря, унижает достоинство человека. Согласно Конституции Российской Федерации в иерархии ценностей, у нас, стоит, у нас стоит первым это личность. Потом общество, а потом и государство. Но, но, но на самом деле у нас так декларируется, да, конституционно. Но на самом деле уходит по-другому. Сначала у нас идет государство, интересы власти. Нету как такового общества но, гражданского. И нету. Я предлагаю. А я предлагаю. Есть? Вот я сейчас к, к, к этому приду. Я предлагаю что нам необходимо консолидироваться, консолидироваться всему обществу. Но на сегодня политики регионального значения уже говорят о таком термине, как национальное самосознание. Сегодня мои коллеги говорят о развитии калмыцкого языка, калмыцкой культуры. Но без развития национального самосознания мы не, можем, мы не сможем не восстановить ни язык, ни культуру. Что такое, для, в первую очередь, что такое национальное самосознание? Национальное самосознание ⁇ это... Доблестное, прошлое, славное прошлое наших предков, на которых мы должны ориентироваться. Мы обязаны на них ориентироваться. Я сегодня не говорю только о калмыцком народе, но и о народе вообще России. У каждой нации есть моменты, есть положительные моменты, есть славные моменты. И мы должны ориентироваться на это и оттуда брать силу, чтобы любить свою родину. Я очень много разговариваю сейчас с представителями как молодого поколения. Этой связи нету. Люди не понимают, что, что, что такое родина. Люди не понимают, что такое национальное самосознание. Неуважительное отношение к старшему поколению. Нам необходимо оздоравливать общество. Мы не сможем развить регион, мы не сможем развить страну. Мы не сможем развить... Там, то ли иное общество, не, не найдя в себе силы, чтобы перейти в более качественных людей. Власть на сегодня управляет неосознанными людьми. Люди, которые не осознают, люди, которые не ходят на выборы, не хотят ходить на, на выборы, потому что власти так удобно. Но нам необходимо подняться, нам необходимо проснуться. На сегодня, я считаю, коммунистическая партия считает, все старость коммунистского народа считает то, что на сегодня враг республики ⁇ это власть. Власть, которая не заинтересована в интересах народа. Давайте по своей программе. По программе я сказал, у нас есть 10 шагов, это партийная тема, если я задал немножко неверно. Что касается... Республики Калмыкия. На сегодня, да, как Сана Валяевич, так и Елена Галяевна подтвердили, сказали о том, что у нас в республике проблема пустыневая, проблема обезвоженная. Мы, коммунисты, я как представитель общественного движения на нашей Калмыкии, мы уже этой проблемой занимаемся. Мы совместно с Ассоциацией предприятий Агролесофитамелиораций Юга России намеревались провести научно-практическую конференцию с приглашением соседних регионов, где есть опустынин. И это Чечня, Дагестан, Волгоградская область, Астраханская область, Ростовская область, Австрапольский край. Однако власть нам не допустила это сделать. Почему? Потому что власть действует не в интересах народа. Глава Бату Сергеевич Хасика. Глава, я говорю то, что мы уже начинаем заниматься пустынями, мы уже это делаем. Я говорю о том, что власть не заинтересована в интересах народа. В связи с этим, уважаемые земляки, я призываю вас на выборы. Вы обязательно должны прийти и высказать свое мнение, поскольку нам необходимо просыпаться, пробуждаться. У меня все. Спасибо, Асанал спасибо, уважаемые кандидаты. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Сейчас мы ненадолго прервемся. Далее дебаты политических партий, участвующих в выборах депутатов в Государственную Думу.